Всем привет, меня зовут Алена и сегодня я хочу рассказать вам несколько приемов, как же все-таки перестать лениться. Итак, давайте начнем. Первое. Отдохни. Лень иногда может быть даже полезной для нашего организма. Если организм наш очень сильно устал, то возможно лень это некий сигнал от организма, что ему хочется отдохнуть и тебе стоит приостановиться в какой-то деятельности прилечь, отдохнуть, посмотреть фильм и так далее. Так что, если ты большой трудоголик, отдохни. В противном случае, если организм не получит необходимого отдыха, в конечном счете он заболеет, потому что переутомление истощает иммунную систему. Второе. Перестань делать через надо или не хочу. Очень многие люди делают какие-то вещи с внутренним противоречием. Например, они любят чистоту, но в то же время не любят мыть посуду. И когда они моют посуду, они думают, как же им не нравится этот продукт. Процесс, зацикливаются на этом или же когда занимаются спортом они зацикливаются на мыслях о том что они устали что очень тяжело и так далее просто поменяй свое отношение к тому что ты делаешь если ты любишь часа, то радуйся что ты моешь посуду как процесс который приводит тебя к тому что тебе нравится может тебя раздражать в общем измени свое отношение к тому что ты делаешь и просто наслаждайся результатом и процессом который ведет к тому результату который тебе нравится третье занимайся спортом возможно твой организм очень слабый у него не хватает выносливости и как известно чем больше тратишь энергии тем большим количеством она возвращается наверное многие замечали что когда занимаешься спортом то увеличивается энергия ты больше делаешь ты бодрее ты веселее и вообще количество переделанных дел гораздо больше чем если ты лежишь на диване и думаешь о том, как же ты устал и как же тебе лень что-то делать Введи утренний ритуал Подробнее я говорила об утренних ритуалах в своем видео «Мое утро» или лайфхаки «Как вставать рано» Сима рабу привычек, как хороших, так и плохих просыпаться поздно или просыпаться с нехотя рано, это плохая привычка поэтому искореняй ее и делай так чтобы организм с удовольствием просыпался рано и пробуждал тебя ради тех утренних ритуалов к которому он привык и которые ты создал для него, не зря говорят как день встретишь, так его и проведешь сведи к минимуму потребление кофеина да, после того как ты выпьешь кофе, ты становишься бодрее но энергия, она не берется из ниоткуда она берется из твоих запасов, и когда энергии закончится, ты станешь чувствовать себя еще более уставшим, чем до того, как ты выпил кофе или чай. Измени свое питание. Вредная пища не дает дополнительной энергии. Лучше ешь меньше, на более качественную еду, которая будет наполнять тебя всеми необходимыми витаминами и минералами, и от этого твой, твой организм станет более энергичным. Копни глубже свою лень. Возможно, ты что-то делаешь, но без какого-либо смысла. Типа все делают, и я буду делать точно так же. Сейчас это бывает на работе или в институте старайся распределять усилия равномерно чтобы один день не был более перегруженным чем другой это как бег на длинные дистанции если ты выложишься на полную на старте то ты навряд ли доберешься до финиша или же доберешься на один из самых последних